Шел прохожий, песни пели, крили про опьянение. Нех прохожий, чинный, черный, кожий. Ну, тут уважаемый, торфей. Шел мужчина, чинный, норит. Придорои птичьи передоны. По лицу мужчины... Я не нужна никому. никому, И вешняя вода ерунда, да, да, да, да ерунда. Но Придет письмо, ночь мечтает, Ведь шмель будет весеннюю тревогу. воду. Наверное, это творцы, творцы. Кричат творцы, во все концы. Во все концы. Он проходит в лице и морчит. Вот ручей журчит, а неизвестно, для чего и почему журчит. Но летел и пробежал, на гром, легкой рябью ветрем дожник. А морчу. Надвинул кепку тоже и сердито поднял родник. Ему эта весна ни к чему, ни к чему, и песня не нужна никому. Никому, и вешняя вода ерунда. Да, да, да, я да. но шурчат ручит, ручи, как цят лучи, лучи, и твои и сердце коллоет, и тоже пень, и тоже Но пришли, ее И воду, и мед ракурсы, и концы, во все концы. На Thank you, mom. Thank you,